назад происходило Конечно, все произошло. Я вынужден этого гражданина. Через несколько дней я покажу что да, будет разбирать, где вы а вы уточните сначала, с какой целью у вас сотрудник полиции ваши личные данные публично сейчас собирает? А я не собираю публично. Вам вообще сейчас протокол об административном правонарушении здесь должен составить? Если ему что? еще никто не составляет. Только а с какой целью тогда вы собираете личные данные? Я хочу Ваш блокнот. А с какой целью? Назовите законные основания. Молодой человек, вы можете ему не отвечать на эти вопросы. Это незаконно. Будьте добры, Вам сотрудник полиции демонстрировал удостоверение? А попросите, здесь, пожалуйста, его продемонстрировать его что обязанностей. Чтобы вы все шли, разговаривали со своими знакомыми и объединяли, мы все, что мы, все что мы должны другой, не нулевую толерантность к этому щекомодувательству, к этому замалчиванию. Крас... Может, вот Крас... Ширь, э, спросите Краснова, него... Александр Евгеньевич, старший да. сержант полиции. Уточните у него основания обращения к вам. Вот В какой причине к вам обратился право. вообще? Девушка, Су я ему уже все объяснил. Данный гражданин не, не задерживается. А что, тогда мы с ним просто беседуем. Это незаконно. Нет, незаконно, незаконно ваш блокнот записывать личные данные человека, Это когда вокруг группу чекали. Вы него спрашиваете, где он живет. Сейчас все узнают, где он живет. Как вы относитесь к личным данным вообще чужом? Вы можете не отходить с ним. Это незаконно. Это незаконное требование. необходимо. Беседу. Если вы я беседую с гражданином Ничего. для рабков. С какой целью вы беседуете? Мы вы вы общаемся вы с гражданином. Вы, вы можете Я понимаю, мне просто интересно. Да не отказывайся, Зачем? Можно. Здравствуйте, пожалуйста, все назад. Камера тоже можете посмотреть назад. Сейчас. Товарищи полицейские пристают а, к человеку с а, Не порт ли это продемонстрировать, что мы можем его освободить, а? Как вы думаете? Давайте все, включайте свои камеры и давайте транслировать это все. Какие у нас хорошие полицейские! Освободиться за нас с лагом. Позор, позор. <позор> позор, позор. <позор> да, возможно, мы <позор> очень много про них говорили, и они немножко обидались. Давайте! Освободились! И оставляйте протокол на месте, если у вас... Меня плохо... Что, что тут происходит? Что Давайте спросим, товарищи что? -то... Что? -то... Вы составляете протокол или задерживаете? Других вариантов нет. Нет, нет никакого законодательного основания, ваш одно отличный записывать данные человека. Вы даже основания обращения не можете назвать. Вы ведете патрульно-постовую службу. Вы читали закон о полиции? Представьтесь, назовите основание, цель обращения. Александр, скажи. Молодой человек прилюдно не хочет озвучивать свои. Конечно, он не обязан. Почему бы ему этого не сделать? Представляйся и говори законный телефон. Представляйся и в толпе! Толпе говори! Представляйся, кружище! Вы ему, вы, ему объясните, вы ему объясните, что эти цвета незаконно. Это должен суд устанавливать. Либо задерживайте, либо составляйте протокол. А потом ваш протокол могут признать незаконным. Вы просто боитесь этого. Я бы дал, но я не могу свои данные. Нет, нет, это незаконно. Это незаконно. Особо его победить? Да! Ура! Да! Вот так мы и будем бороться с вами, ясно? Товарищи полицейские которые решили нарушать закон и просто так приздавать чувака за флаг, блин Граждане полицейские ну может вы уже отойдете, полицейские? Что? Походу все? Отбили? Вы рады? Вы чувствуете, что вы можете? Вы чувствуете эту силу, которая у вас есть? Этот потенциал. Ну вы, вы так. Повернитесь теперь обратно. Все, они ушли практически. Повернитесь. Чувствуете потенциал. Чувствуйте потенциал, который вы можете освободить? Вот так! И чтобы в следующий раз мы пришли, и эти полицейские боялись к нам подойти. Не то, что за предъявить, а просто подойти. Если кто-то хочет выступить, ждем всех желающих на сцене. Привет, uh, я правда не знаю, что сказать. Просто я вроде как что-то сегодня меня кто-то заметил, поэтому я думаю, что бы не выступить, да? Не размялся еще. Вот да, мне очень понравилась мысль, что uh, что здесь собрались разные люди. Uh, очень часто в интернетах, знаете, uh, мы постоянно срёмся, да, вот лебетарианцы обзываются совков, совки говорят про. Uh, либертарианцев, что-то нехорошее. Все ненавидят центристов, центристы ненавидят всех. А, но мне кажется, сегодня мы... Нам нужно это отбросить. У нас один враг, одна гидра. И вместе вот каждый из нас может срубить только одну голову. Но у нее отрастет две. Поэтому, наверное, сегодня нужно взять все свои мечи справедливости и порубить ее напред на куски, чтобы она никогда не восстала больше. чтобы никогда за флаги, э, за мысли, за комментарии про за что угодно никогда нельзя было подойти к человеку, просто так что-то ему предъявить, что-то заставить э, рассказывать о себе и как-то по-иному ограничивать его свободу. Хватит биться друг с другом, давайте биться против них, за них. Снова привет. Я с вами потяжу немного, я тут ä, немного перенервничал. А, мне кажется, что мы должны понять, что мы можем справляться с беспределом. Вы сегодня это почувствовали? Вы сегодня почувствовали, как вы можете менять ситуацию. И мне кажется, важно, чтобы вы ушли отсюда с этим ощущением ощущением что вы можете вы можете да. точно да. мы завтра пойдем и поменяем эту страну да. мы не допустим больше дел голунова да. я надеюсь, что вы будете и дальше жить с этим ощущением ощущением того, что вы можете менять этот мир. Ощущением того, что вы можете не допустить политических преследований. Ощущением того, что полицейский никогда не подкинет вам наркоту. Я надеюсь, что вы поменяете эту страну. Спасибо.